я всегда хотела танцевать на Волоку, потому что это здорово. Мне так кажется, каждый должен уметь танцевать. Когда ты его надеваешь, начинаешь танцевать, и кругом царит такая атмосфера. Костюм, естественно, важен, и он еще больше приносит